Mm-hmm. Всем добрый день, сегодня у нас очередная распаковка на этот раз опять связанная с ноутбуком Ташиба. Единственное в этот раз отличие Ташиба сател P300-226, ну и как можно догадаться то есть пришел очередной процессор будем менять процессор Core 2 Duo P8600 на Core 2 Extreme QX9300, то есть будем делать опять из сателлита Cosimo X300, ну и если получится то есть продемонстрируем возможности так процессор пришел вот в такой упаковке как вы видите внутри находится китайская паста но мы ее использовать не будем будем использовать arctic cool mx4 которая была уже на моем канале и использовалась для модернизации ноутбука toshiba a661em так ну и пришел вот такой вот процессор Intel. Тут даже китаец поставил свою печать. Лучше, если что-то не подойдет, чтобы я не смог подменить процессор, то есть ставить даже китайцы печать. Ну как понятно, что данный процессор снят с другого ноутбука. Так, ну и решился его поставить в ноутбук Satellite P300 потому что ноутбук достаточно большой тема охлаждения практически совпадает с Toshiba Cosimo X300 ну и посмотрим заведется не заведет ну а все манипуляции то есть вы увидите в данном видео прежде чем модернизировать ноутбук всегда нужно проанализировать тот модельный ряд ноутбук который выпускался под данным именем ну вот например Toshiba Satellite P300-226 который мы модернизируем то есть было множество вариантов исполнения но один из вариантов P300-212 с окончанием в моем ноутбуке ставился процессор P8600 ну а в этом ноутбуке ставился процессор T9650 причем если мы начнем скачивать BIOS то есть у этих двух ноутбуков то есть он один и тот же под версией 3.4, по размерам по внутренности совпадает если проверить соответствующими интеллитами сумму кэша BIOS одинаковые, значит и этот, и этот процессор поддерживается данным BIOS но всегда хочется взять что то лучшее и большее то есть вот есть линейка другая уже более высшего уровня а именно космио x300 здесь тоже множество моделей ну и в одной из моделей ставили э, процессор p 8600 то есть точно такой же как и в данном варианте так но в другом из вариантов то есть здесь ставили процессор трехъядерный куис 9300 вот он здесь почему-то не отображается но можно найти на просторах интернета полную конфигурацию Производитель здесь почему-то не указал да кстати у этих двух ноутбуков разные BIOSы, ну и еще вот обозначение у них немножко разное здесь отличается в цифрах 31 и 32 ревизия Средняя буква обозначает для каких стран производит на ну, буква Е Европа ну и если посмотреть то есть, на исходный вариант практически вроде как все совпадает ну и за исключением то что здесь используется память DDR3 а здесь DDR2 но ноутбуки поддерживают ту же самую шину 1066 МГц то в этом случае то и в этом случае хочется конечно установить что-то побольше идем соответственно в закладку кпу Upgrade ну и находим там свой процессор ну и есть варианты замены ну и в частности вот например в 212 вставился кор 2 Duo T9550 где вот приводятся данные характеристики ну и степень соответственно и e нулевой. ну и если посмотрим на Core 2 Extreme Quiz 9300 ядерных, здесь тоже частота шины вроде как совпадает, но ну, единственное отличие мощности тепловыделение 45 ватт. ну причем и степень и e нулевой тот же самый. по идее должен подходить, но не факт, то есть где-то 50-50 чем как говорят то для четырех ядерников до первого поколения Intel есть, должна была быть отдельная материнская плата соответственно если у вас был какой-то четырехядерник например это то вы имеете право менять на больший вариант а если у вас был двухъядерник, то соответственно меняется на двух но проверить конечно хочется вдруг Toshiba сделал универсальную материнскую плату и подходит для данных случаев, тем более, ну, вот здесь вот приводится отдельной строкой характеристика, но сначала первый вариант для 212 -го. то есть здесь вопросов нет всем будет поддерживаться и его можно устанавливать ну и вот второй вариант то есть приводится закладочка 4 ядерника то есть, ну, практически здесь тоже вот все совпадает ну за исключением там кэшов уровней и так далее ну и тепловая схема питания то есть, разная причем но ну, здесь больше сила тока по сравнению с сателлитом p300 226 но ну, зато если мы ставим т 9900 то, соответственно ну, здесь вот показывается сравнительные характеристики на каком месте находится относительно всех процессоров включая мобильные включая стационарные включая как intel так и md так ну и здесь практически совпадающие характеристики за исключением тоже там кэшов того-то уровня ну и размера самого кристалла ну и также в энергопотребление Вообще производительность возрастает на 38,7%, если поменять. Так, ну игры мы не будем рассматривать. И, того, в связи с тем, что превышает на и процентов, то устанавливает и рекомендует этот процесс. То при сравнении того же самого процессора, который стоит... В сателлите p 300 226 с четырех ядерником. Ну тут уже ситуация немножко другая. Как видим, место в рейтинге более высокое и приближенное. Ну, здесь вот тоже практически все совпадает, ну, за исключением размеров и кэшев. Ну и количество ядер. Но зато вот общая производительность на основании проведенных тестов уже возрастает на 201,7 процент в сравнении с предыдущим. Это более существенная. Как бы, модернизация практически в три раза быстрее, но и всегда хочется поставить лучший процессор, но не всегда это возможно сделать ну, из-за технических характеристик того ноутбука, куда вы захотите ставить четырех ядерник. Еще раз говорю, что до первого поколения лучше ставить те процессоры, которые соответствуют исходному, ну там 2 ядра, значит, на двух ставить, ну а если четырех ядерник вам повезло, то ставить, соответственно, четырех ядерник. Ну и давайте попробуем сейчас установить, ну и запустить ноутбук с данным процессором. В результате, как видим, у нас 4-ядерный QIF 9300 не завелся. Ставим Intel Core 2 Duo T9900. То есть как это все происходило, есть видео на моем канале что для всех нуждающихся можно посмотреть так ну а 4 вернулся в китай то есть деньги были возвращены в том числе и за доставку до китая так что кому данное видео будет полезно при апгрейде вашего ноутбука да ну и еще один момент Я рекомендую вот этот вот сайт форум ну и здесь можно найти те рекомендации для установки тех или иных процессоров главное знать чипсет ваш то есть, ну в данном случае в ноутбуке было pm 45 то можно установить какой тип памяти в каком объеме ну и рекомендуемые установки типов процессоров ну и один из них тот который рекомендуется. да ну и тут показано что при желании конечно можно установить на данный ноутбук четырех ядерник но нужно колхозить с материнской платы ну а сами понимаете любой колхоз в конечном итоге может закончиться печально поэтому для данного ноутбука есть, был установлен процессор core 2 t9 1900 производительность возросла на 37 ну 40 процентов вместо трех раз всем спасибо за внимание кому это было полезно всех удачных покупок распаковок до следующих видео и до свидания